Женщина пошла делать ту себя сексуальную, с которую ей дали нагрузку в социуме. Почему потом она такой? И мужчина может повесить. Представляете, у нас кому? Я вам напоминала. Да. Вообще вчера было то самое воскресенье. Ведь сейчас там быстро демонстрировано в своей лучшей форме, как говорится, лучше вы вчера не могли. Сегодня смогут лучше, учитывая вчерашний план, но вчера лучше не могли. Все, мужчины все про нас знают. женщин женщин коммунды поселился. <свят> Когда вчера женщины проявлялись, это замечательно. Самое важное, чтобы то, чем вас вчера назвали, вы же поймите, да, это было чужое название. Это я вам дала задание. Пойти, сделать сексуальный танец. Хочешь, не хочешь, задание тренинга, выйти, доположь свою сексуальность на алтарь служения. Кому мне? Но вам это может быть, вы как говорите, а мне это не свойственно, это не моя роль. Ну, сексуальная женщина не моя роль. Все. Ради Бога. Просто вы должны понимать, что если вам сегодня сложно, без задания, иногда в адекватный момент, я же не говорю сейчас сидеть, ноги расставить, там пальцы облизывать, будем адекватны. Просто очень важно, чтобы в момент, когда вы вдруг чувствуете вот перерыв, вы стоите, смотрите на Байкал, и ваше тело так покачивается, вы оперлись на вот этот парапет, и, и вот вы понимаете, что вы тащите, да, Попа уже отошла куда-то дальше, вот, и у нее свои интересы, и мимо кто-то идет из одиннадцати проявленных мужчин и видит реально видит плохую, понимаете? Вы же, вы же отпустили ее уже на прогулку, все, она в принципе уже по этой веранде в поиске. Не надо тогда удивляться, что кто-то подходит и делает И в этот момент вы кричите, что ты делаешь? Как ты можешь? Я не такая. Он говорит, ты не такая, а попу такая. <смех> <смех> ты определись просто, то есть либо попу в голове, да? <смех> либо голову к попе. <смех> Как-то ставь целостной тебе. Другой вариант. Голова решила, что я сексуальная дева. Боевой раскрас, все как положено. Изучила вебинары, семинары, прослушала видео на ютубе. То есть абсолютно подкована на тему того, как. Чего гладить, чем качать, что сбрасывать, когда облизывать, ну и так далее. А... Но реально она таковой не является. Она сама себя этим не определила. И просто сказали, тебе пора. Это задание. Просто социальное задание, задача такая. И все, и опять у вас конфликт. То есть мы вот представьте себе, что мы, в принципе, вертимся все еще на первом этапе самоосознания. И большая часть людей так и проживает жизнь. А есть второй и третий. И вы реально приехали сюда, и задачи вы себе такие ставите. И хотите вы, и то, что вы мне там пишете своих запросов, это задачи третьего этапа развития сознания. А вы понимаете теперь, что у многих. Пошли, да. И поэтому, когда мы хотим чего-то там прокнуть, вы знаете, с вами просто не допрыгиваем. Но маленькие, да, первый этап прийти и решать, кто я? Кто я? я сын, да? Вы слышали от своей мамы, ты мне никогда не звонишь, ты меня никогда не слушаешь. Ну, к примеру. И вы говорите, вы это знаете о себе. Что вы знаете о себе? Я сын, который никогда не слушает маму. И дальше вы спрашиваете себя. Это мой вывод или это чужой? Я что, никогда не слушал маму или не слушала маму? Ну что, есть здесь кто-то, кто никогда прям вот не слушал? Ну нет, конечно, так ли это? Засомневайтесь в этом. Засомневайтесь в чужих определениях. И засомневайтесь в своих определениях, которые были сделаны раньше. Потому что действительно иногда это уже... Не муж, а иногда вы уже не жена. И именно отсюда вытекает проблемы. Не потому, что вы плохие или хорошие. У вас реально просто нет ресурсов на то, чтобы исполнять обязанности. Той жены или того мужа, или того мужчины, или той женщины, по которой вы когда-то подписались. И это не значит, что пора разводиться. Вы опять спрашиваете, а что делать? Не надо ничего делать. Взгляните сначала правде в глаза. Нужно уметь пребывать в вопросе. Эго требует ответа сейчас. Хорошо, если я не это, то кто я? Так что я действительно не это? И вы уходите в эту зону вопроса. Это называется белое пятно. Люди с развитым сознанием. И большой энергии способны достаточно долго пребывать в поле неопределенности, то есть пребывать в белых пятнах. И не залепливать с помощью своего регидра, говоря ограниченного ума любую трещину любым веком. Лишь бы вот, вот чужим, своим, да, где смог, там взял и залепил. Лишь бы все было логично. В мире не так. В мире и так тоже. И способность не быть даже здесь и не быть здесь и в принципе побыть вот здесь – это уже достижение, которое поможет нам перейти во второй этап. Вытаскивайте свои роли, анализируйте, да, потому что часть вы прямо выбросите как ненужные, а появится, возможно, куча ресурса, потому что что-то вы действительно признаете своим. Изменения, возможно, уже даже вот в процессе этого времени. Но опять же, и еще появится некая третья зона пустоты, из которой вы можете не отвечать прямо сейчас, а подождать, когда проявится вопрос. Потому что тем, что вы своим сознанием начинаете взрыхлять почву своего определения, самоопределения, вы поднимаете буквально возможность, чтобы что-то через вас проявилось, проявилось новое. Потому что и это, и это, это работа со старыми моделями, со старыми определениями. А отсюда всегда вырастает новое, то, что вы хотите. Потому что в новую жизнь старым не получится. Можно либо успешнее делать старое, понятно, да? Либо продолжать неуспешно делать старое. А вот новое рождается всегда из поля неопределенности. И поэтому, если вы не можете ответить себе на вопрос, так жена не жена, партнерша не партнерша. Вы же знаете это состояние. Вроде рассталась, вроде люблю, вроде ненавижу, но не хочу отпускать. Да? Но вы себя мучаете, потому что он все-таки бывший. Или? Нет. Все, мы расстались. А на самом деле ты в этой зоне. Расслабься, успокойся, побудь в этой зоне неопределенности. Я не знаю, кто я по отношению к этому делу, к этой сфере, к этому человеку, к этим отношениям. Вот сейчас не знаю. И это для вас почва, когда могут произрасти инсайты. Новое видение. Люди за этим сюда